Доброе время суток. В этом видеоролике речь пойдет о том, как провести себе воду в дом и не зависеть от государственной воды, от государственного центрального водоснабжения, в котором практически нет никогда воды, а если она есть, то она идет ржавая, вонючая и так далее. Особенно у нас в ЛНР последнее время. Еще и по расписанию. Вот перед вами яма. в которой находится скважина. В скважину опущен глубинник водолей. У меня стоит глубинник Харьковский водолей 50. Также стоит у нас водяная станция, к которой подключен еще дополнительный гидробак старой станции. Сейчас я спущусь в яму и еще вкратце немного расскажу о том, что как Сделано. Вот это синяя труба одна, это у нас глубинник. Вторая дюймовая труба ПВХ, это у нас она идет подключена к станции. Внут, опущена на ту же глубину, что и глубинник, на конце на которой находится обратный клапан и фильтр металлические сечеты. На выходе из станции у нас стоят три фильтра, фильтры фирмы Аква. Они уже немного ржавые, так как мы использовали до этого ранее старую станцию, которая стояла на центральном водопроводе, проработала два года, вся ржавая уже, в принципе, пришлось от нее избавиться. Вот у нас новая станция с гидроаккумулятором на 50 литров. Двигатель стоит мощностью 750 Вт. К гидроаккумулятору подключен дополнительно гидроаккумулятор от старой станции на 24 или 25 литров. Точно не помню. Также стоит автоматика с возможностью запуска принудительного. Ну вот, в принципе, и все, что хотелось сказать. Станция отличная, двигатель мощный, хороший. До этого стояла станция с двигателем 0,37 кВт. Ну, обычно они на рынке самые ходовые. Ну, так как у нас вода упала на глубину четыре с половиной метра летом станция у нас практически не выдавала нужный и объем и нужное давление воды в дом до дома у нас идет 20 метров плюс 10 метров и еще три метра вверх ну, если взять три метра это от глубины даже не от глубины, но от станции. Станции нужно еще поднять вверх на 3 метра. То есть расстояние в 30 метров продавить, еще в 3 метра. То есть вот эта старая станция, ну, сейчас перед вами только гидробак, без двигателя, она не справлялась с этим объемом работы. Пришлось купить помощнее. Где гидробак гидробак побольше объемом в 50 литров. Еще раз, может быть, повторюсь, российского производства двигатель Лео выдача двигателя идет 50 литров в минуту ну то есть в принципе я доволен этим, у нас получается то, что когда даже открытый кран в доме с гидроаккумуляторов расходуется запас воды тут включается двигатель двигатель успевает заполнить гидроаккумуляторы при открытом кране в доме и отключить то есть он постоянно не работает а старая станция получалось что с гидроаккумулятора вода заканчивалась ну и включался двигатель сам и он постоянно работал максимум выдавал полторы атмосферы на дом то есть этого недостаточно было ну и плюс запас воды в гидроаккумуляторе очень маленький был, то есть двигатель в основном все время работал. Ну, а здесь получается то, что запас воды теперь достаточный, двигатель меньше работает, давление на выходе, а, да, кстати, и как как я не пытался настроить автоматику, чтобы двигатель э Поднимал давление до 3 атмосфер, 2,8. Ну, в принципе, на 2,8 заводское. Не получалось, так как до зеркала воды. В скважине 4,5 метра. Плюс мы уже практически на 2 метра в яме двухметровая. Не получалось. Максимум на 2, на 2 атмосферы выходило. То есть это меня не устраивало Фильтры ржавые за станции, еще раз говорю, из-за старые. Ну вот, в принципе, вот такое. В ютюбе много видеороликов. Да, кстати, можно было, многие могут сказать, зачем перевод денег. Можно было к двигателю, к этому глубиннику подключиться. но ну, у нас было решение на семейном совете, то, что оставить глубинник отдельно для работы, для полива огородов. Ну, а станцию приобрести отдельно для дома. Так что ну, а теперь скажу немного о яме. Яма выложена из шлакоблока своего производства. 9 рядов шлакоблока в глубину. То есть метр восемьдесят получается. 20 сантиметров верхний уровень. Это идет верхний ряд шлакоблока выше уровня земли. А остальное все в земле. Уголки стоят, для того, чтобы можно было положить доски и утеплить на зиму яму. Лесенка вот стационарная. Ну вот, в принципе, и все. Проблем у нас с водой теперь нет. Так что делайте себе по возможности. И берите станции мощнее, если вода в летний период очень падает весной вода была на уровне трех с половиной метров от верха земли еще и не было ямы была на уровне ну и упала еще так что всем до свидания приятного просмотра оставляйте свои комментарии лайки и так далее до свидания